Добрый день, меня зовут Илья, компания Кабути Этизет. Мы сейчас в гостях у ребят. Решили сделать парню пробное нанесение, чтобы показать, как работает продукт, для чего он нужен. И парня тут, в принципе, проблема не очень большая. Волосы светло-коричневого света. Для нанесения на баночке существуют вот такие вот отверстия, через которые не высыпается слишком много. И, соответственно, можно аккуратно сделать нанесение. То есть наносится он вот таким образом. Такими посыпательными движениями. Он маскирует проблемную зону. Сами видите, что это не фотомонтаж, то есть все делается быстро, просто, ничего там сложного. Нет. Для лучшей фиксации все это можно зафиксировать лаком для волос, мы используем жидкий лак